любить садоводом, любителем. тема обработка яблони не надо ни света, ни пневматики никакой техники, все работает безотказно быстро, надежно и качественно в участке немного деревьев тут всего 5 штук вот, ну из них, значит, я ничем не занимаюсь, кроме, значит, по химической обработке, так сказать, кроме яблони, значит, яблони требуют обязательно обработки химической, иначе у вас и урожай весь будет червивый. Первый раз яблоню я обработал до цветения, то есть это медным купоросом, потом вторично при цветении нельзя ничего делать. Вот и после цветения, когда, значит, лист уже цвет опал, вот и появились завязи, Здесь обязательно надо заниматься обработкой. То есть вот так, когда оно отцвело и вот такие уже завязи пошли почему то только на яблоне вот эти вот, значит, всякие вредители нападают, значит, крутовертки всякие. То есть появляются вот такие вот закручивания листа. Это там уже что-то уже осенятся всякие заселы. Мы уже даже вылезли. Дело, готовимся. В эту погоду, значит, переводить химикаты я так считаю, что это нецелесообразно и даже вредно потому что в эту погоду, в этот сезон, значит, идет дожди постоянные. Вот тут здорово не разгоняйся. После цветения, значит, две недели примерно я постоянно, значит, обрабатываю. То есть вечером я готовлю вот это дело, утром готовлю это дело, значит, а вечером оно заквашивается у меня, и я, значит, этим раствором жесть поливаю. И посуду берем и обыкновенно вот это... Зимой осталось от лука, как говорится, их все равно выбрасывать, ну и помельче, чем мельче, тем оно заквашивается лучше. Засыпаю в какую-то емкость хозяйственную. Заливаю водичкой, ну, примерно я вот это, на одну яблоню, где-то ведра надо потому что метод простой, так сказать. Я не занимаюсь вот этими какими прибамбасами, там электричество заниматься, там компрессоры, то есть все подрежь, то есть вышел вечерком, побрызал куда теплое, то есть на солнышке вполне но нормально это дело квасится. вот такой вот настойчик. как я обрабатываю может показаться смешным поначалу но это далеко не смешно так сказать потому что обрабатываю уже года 4 и лучшего метода нет обыкновенный веник значит опять же не смейтесь значит научу как веником работать значит я только научился на второй год если вот только макать и сразу брызать то на самом деле стекает и остается все здесь необходимо макнул здесь не спеша надо все делать и обязательно его перевернем его Бысаем туда. Ну, заполнилась и сразу же вылезаем. вывод к концу значит эту обработку можно ввести в любое время то есть сляка дождик к нам это самое оно все равно на ней на низ листа попадает и это самое дело свое делает значит что этот раствор делает значит он вреда дереву никакого не делает а вот у нас сама оно отбивает видимо просто запахом и они просто не садятся те что сади сели уже вот они свое дело сделали а вот эти другие уже не садятся они не видимо этого лука запаха боятся и улетают если кому-то чего-то помог, не забудьте значит, поставить лайк, подписка. Вот всего хорошего. Хорошего всем урожая. Удачи.